С вами снова Вич, но а точнее уже не Вич, так как вы видите, мне не нравится мой ник, так как он. Ну Вич, это же инфекция, что-то я раньше не догадывался. Может смеялись надо мной над моим ником, но этому пришел конец. Теперь я играю по другим никам. Играю и снимаю. И канал у меня называется Теперь смотрите. Мой ник, Никси, да? Мой канал. Канал Мистер Никси. Мой скайп, Мистер Никси. Все. теперь я Никси. Я буду себя просто называть Никси. Ну так вот она, самая главная новая дня. А если вам понравилась моя новость, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напросим. Всем удачи, всем пока.